Привет, любители психологии! Добро пожаловать обратно в другое видео. Тебе когда-нибудь бывает грустно? Конечно, всем нам иногда бывает грустно, и эти чувства могут приходить и уходить. В детстве, как правило, бывает много первых. Переезд друга, низкая оценка, разбитое сердце, которое может усиливать чувства с каждым новым опытом. Но если подросток, молодой человек или ребенок постоянно чувствует себя грустным и угрюмым влияет на то, как они выполняют повседневные задачи, они могут впасть в депрессивную спираль, это выходит за рамки кратковременной ситуативной депрессии. С учетом сказанного, вот семь признаков, маленький ребенок или подросток могут впасть в депрессию. Во-первых, чрезмерная зависимость от смартфона. Достаете ли вы свой телефон в качестве источника безопасности, когда вы волнуетесь или в неловких ситуациях? Телефоны важны в наших ежедневных взаимодействиях с миром. Однако интенсивное использование смартфона – это также связано с депрессией. Занимаясь своим телефоном, может обеспечить мгновенное удовлетворение на первых порах. Это также отвлекает вас от формирования значимых связей и может ухудшить ваше настроение в долгосрочной перспективе. Если вы проводите больше времени, просматривая свои социальные сети, чем с настоящими друзьями и семьей, возможно пришло время провести переоценку использования вашего смартфона. Номер два. Уход от друзей и семьи. Дистанцируетесь ли вы от друзей и семья и не открыться? Социальная замкнутость – распространенный признак депрессии. По словам профессора Канзасского университета Стивена Эларди, люди, страдающие клинической депрессией, испытываете сильное желание отстраниться от друзей и семьи, что может в конечном итоге усугубить их депрессию. Бороться с желанием уйти нелегко, но это первый шаг к преодолению чувства изоляции. Протяните руку помощи и восстановите связь со своими друзьями и семьей. Вы можете сделать это, запланировав веселые тусовки с ними и позволить себе снова быть открытым с ними. Поначалу это может быть трудно, но это поможет тебе снова впустить людей в свою жизнь. Номер три. Трудности с концентрацией внимания. Чувствуете ли вы иногда, что как будто ты не обращаешь внимания на других? По словам поведенческого терапевта Наташи Сантос, скорость обработки для эффективного восприятия информации ослабляется, когда мы в депрессии. Когда части мозга, связанные с извлечением информации из памяти, сталкиваются с нарушениями, могут возникать депрессивные симптомы, такие как трудности с концентрацией внимания. Это может привести к неприятностям в школе и дома, особенно когда никто не верит и не поддерживает ребенка, ухудшение депрессивного состояния. Номер 4. Низкая энергия. Вы все время жалуетесь на то, как вы устали? Согласно исследованию, опубликованному Хелли Ганиан и другими, Усталость – очень распространенное явление для людей, страдающих серьезным депрессивным расстройством, поражает около 90% тех, кому был поставлен диагноз. Низкая энергия может затруднить детям выполнение повседневных задач. Например, встать с постели, умыть лицо или чистка зубов также может ухудшить при появлении симптомов депрессии, например, отказ от правильного питания, который может быть трудным циклом, чтобы разорвать, если им не управлять должным образом. Номер пять. Чувство вины. Вы часто говорите о том, что вы чувствуете, как будто ты не заслуживаешь хороших вещей. Чувство вины может нанести огромный ущерб людям, особенно маленькие дети. Это может быть вызвано проблемным, семейное окружение взросления, социальное давление, культура, среди множества других факторов. Но так не должно быть, и есть много способов преодолеть эти чувства. Переосмысление ситуации с терапевтом или кто-то, кому вы доверяете, может помочь вам преодолеть чувство вины. Прощать себя и брать на себя ответственность также пройти долгий путь. Номер 6. Потеря интереса к веселым занятиям. Вы перестали участвовать в вещах, которые вы когда-то считали забавными? Если это так, возможно, вы испытываете нечто, называемое ангидонией, или потеря интереса к некогда приятным занятиям. Если у ребенка быстро развиваются признаки незаинтересованности в жизни или своих увлечениях, это может быть одним из ключевых симптомов депрессии. Они также могли чувствовать другие симптоматические признаки, проявляются наряду с этим незаинтересованностью, как беспокойство, стресс и общее ощущение того, что вы застряли в жизни. Борьба с этим потребует принятия небольших мер, повседневные задачи, которые каждый раз делают вас немного лучше. И номер 7. Изменения в привычках питания. «Вы проявляете плохие привычки в еде, независимо от того, едите ли вы и спит слишком много или слишком мало. Впадая в крайности, может быть признаком депрессии у детей. В частности, переедание может быть способом для некоторых детей справиться с трудными чувствами», говорит клинический психолог Сьюзан Альбертс из Кливлендской клиники. Причина, по которой вы можете искать сладкую пищу и углеводы, заключается в том, что они помогают повысить уровень серотонина в вашем мозгу, что повышает наше настроение временно. С другой стороны, слишком мало ест может быть вызвано снижением мотивации. Возможно, вы чувствуете себя слишком встревоженным, обеспокоенным или безнадежным в отношении того, что происходит вокруг вас, что еда не приходит тебе в голову. Итак, проявляете ли вы или кто-нибудь из ваших знакомых эти симптомы? Дайте нам знать в комментариях ниже. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Также не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кто мог бы извлечь из этого выгоду. Супер спасибо, что посмотрели. До следующего раза!